График, который вы сейчас увидите, это главное объяснение, почему там стараются как можно быстрее изменить любых президентов. Вот Украина, демократическая страна с демократическими традициями там меняется власть но если вы посмотрите на эти графики вот видите нижняя желтая линия это украина и все остальные линии мир россия польша они растут это по душевой ввп то есть вот с 92 -го года кто бы ни менялся какие люди не приходили бы к власти какие бы реформы не заявлялись там ни хрена не происходит с точки зрения экономики с точки зрения экономического развития бесконечный провал видите мир растет польша растет Россия растет, несмотря на то, ну то есть выглядит, конечно, как будто я поют и какие-то дифферамбы Путину, нет, это все-таки связано с ценами на нефть. Но Украина выглядит, наверное, ну, хуже любой республики бывшего Советского Союза с точки зрения экономики, с точки зрения демократии, как мы увидели, хорошо, но, собственно говоря, население, оно бешенствует, находится уже в многолетнем бешенстве, ну, 92 год давно закончился, везде уже построили какой-то капитализм, более-менее приличный, как в Прибалтике, неприличный, как в России, но есть экономический рост и население, в каком-то отрывке времени, ну, в России это было с 2000 по 2006 год, население увеличило свои реальные доходы. ВВП по душевой рост, на Украине это не происходило. Я не знаю, сможет ли с этим справиться Порошенко, я не знаю, сможет ли с этим справиться Зеленский, но было бы, конечно, очень здорово, чтобы упоминание Украины в российской политической повестке работало бы против Путина, а не за Путина. Но чтобы Украина наконец-то начала расти, и чтобы она не давала Путину повода постоянно тыкать российскую оппозицию, в том числе. Ну, вот смотрите, да, эти украинцы, они постоянно кого-то меняют. Демократию развели там, а все равно график-то ВВП подушевого, у них внизу, растут хуже всех. Поэтому, ну, давайте лучше сплотимся вокруг меня, Путина Владимира Владимировича. Я то как бы делаю вам график такого вида. Меня сменим. Будет у вас вот так вот, как на Украине.